Я сейчас оттуда почитаю стишки, и вы поймете, как опасно начинать с грустного стиха. При хорошей душевной погоде в мире все гармонично вполне. Я люблю отдыхать на природе, а она отдохнула на мне. На кепку мне упал комок, и капля тронула ресницы. Не все, что с неба шлет нам Бог, довольно много шлет и птицы. Вовлекаясь во множество дел, Не мечись, как под джунглям, ботаник, Не горюй, что не всюду успел, Может, ты опоздал на Титаник. Туда мы даже не глядим, И место это грустно виснет, Меж тем как то, на чем сидим, Куда умнее, чем то, что мыслит. Русь воспитывала души не спеша, То была сурово с ними, то нежна, И в особенности русская душа, у еврея прихотлива и сложна. Когда к нам денежки с небес летят, валясь из колония, то их, конечно, ждет нам бес. Дай бог и впредь третьему здоровье. Дебаты, диспуты, баталии текут бесплодно и похоже. А жены стали шире в талии, а девки стали брать дороже. Нынче книгу врача я листал. Там идея цвела, словно роза. Наше чувство, что совесть чиста, Первый признак начала склероза. Любил я книги, выпивку и женщин. И больше его Бога не просил. Теперь азарт мой возраст уменьшен. Теперь уже на книге нету сил. Доволен я с своей судьбой, И старишься вся красиво, слава Богу. И девушки бросаются гульбой Меня перевести через дорогу. Пришла ко мне повадка пожилая, Уже никуда я не спрячу. Актерскую игру переживая, В театре я то пукаю, то плачу. Я еще облик достойный, Но душевно я выцвел уже, Испарился мой дух беспокойный и увяли моих у Душа Душе моей пора домой, в ней высох жизни клей, и даже дух высокий мой остребенил ей. Вот они грустные стишки я вам буду читать.